Здравствуйте! Сегодня у нас в видеообзоре наиболее популярный набор инструмента. Это набор компании InterTool ET6108, состоящий из 108 единиц инструментов. Покажем сегодня визуально, как он выглядит, и комплектацию данного набора. Хотелось бы отметить, что раньше ET6108 изготавливался в Китае. Сейчас он изготавливается в Тайване. То есть китайские наборы это наборы зеленого цвета. Также они идут 108 единиц, только название ET6108 SP. Вот видите, здесь указано Made Taiwan. Вот такая вот упаковка. Вот эта накладка картонная идет сверху на наборе. И сам набор. Набор очень яркий. Все блестит, циркает. Трещотки вот такие красного цвета идут в комплекте. Трещотки на 72 зуба. Хорошего качества. Нет люфтов. И они полностью обрезиненные Это, можно сказать, фишка наборов от компании InterTool. То есть полностью прорезинены. Здесь видите логотип InterTool. То есть имеют быстрый сброс и реверс. Трещотка также под квадрат 1.4. Также обрезиненная на 72 зуба с реверсом и быстрым сбросом. Кстати, трещотки разборные. Два винта сверху, один снизу. Головки в комплекте идут шестигранные в наборе. Здесь их 30 штук. Самая маленькая головка 4 мм, под квадрат 1,4 И самая большая на 32 Видите, здесь хром-ванадий, 32 мм и логотип компании InterTool. Головки такие вот, тонкостенные. Нелегкие, потому что некоторые спрашивают, легкие или в наборе головки. Нет, они не легкие, они увесистые. Материал указан хром-ванадий. Также идут в наборе головки TORX. Самая маленькая E4 и самая большая е 24 Здесь их 13 штук. Далее, головки длинные, тоже их здесь 13 штук. Самая маленькая 6 мм, 6 мм головка, 6 граней и самая большая на 22 миллиметра отверточная рукоятка здесь хорошего качества прорезиненная здесь резина и пластиковые накладки ее можно использовать с битами вот, которые одеваются Биты шестигранные, крестовые, шлицевые и биты торкс есть. Также можно использовать с головками под квадрат 1,4. Здесь у нас квадрат такой, можно вставлять в трещотку. Получается такая конструкция. Два удлинителя под квадрат 1,2. 125 и 250 миллиметров. 250 вот такой есть переходник одевается. И получается Т-образный вороток. Ну а здесь можно использовать как переходник еще с трех восьмых квадрата на одну вторую. Очень нарядный инструмент. Единственное, он может не понравиться людям, кто не любит. Вот такой вот блестящий, сверкающий набор. Так, далее. Две головки свечные 16 и 21 мм. Тут резиновые ставки идут, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Два кардана. 1 четвертая и одна вторая. Интертул. Вот, Логотип хромбонадий. Вороток под квадрат 1.4 с плавающей головкой. Под биты 1.2 идет такой переходник. В него выставляете нужную биту. И можете использовать или с воротком, или с трещоткой. Тоже большой набор бит, торкс, шлицевые, крестовые, шестигранные. Вот такой переходник. Ну, небольшой набор геобразных ключей. Он присутствует во всех наборах три штуки так, далее два удлинителя под квадрата 1,4 50 и 75 миллиметров так, по комплектации я рассказал вам все здесь единственное можно еще докупить гибкий удлинитель и набор ключей к данному набору и у вас в принципе будет все для ремонта и обслуживания автомобиля Данный набор является полупрофессиональным Материал затравления хром ванадий Вес набора около 7 кг Лучше его использовать для ремонта и обслуживания автомобиля дома в гараже Для СТО Его берут на СТО Да, жалоб не было, но все-таки это набор полупрофессиональный Хотя и отличного качества можно сказать. Для такой ценовой категории набор отличного качества Давайте я еще покажу вам кейс. Кстати, инструмент хорошо защелкивается в крышке и не, не выпадает при закрывании. Надо его хорошо утопить. Так, сам кейс для хранения. Вот такие вот пластиковые защелки идут. Здесь у нас InterTool. Логотип выбитый на крышке. И кейс литой, То есть не состоит из двух частей, а отлит цельный. Пластик на кейсе, можно сказать, мягковат, но не продавливается. То есть пружинит. Вот. Такой вот набор инструментов. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал и получайте скидки в нашем интернет-магазине на все товары, которые у нас представлены. До свидания.